Друзья, сегодня мы с вами находимся на Сити Волк. Я приехал в отдел продаж Мираз, чтобы наконец-то мы с вами решили вопрос. Давайте устроим голосование. Какой проект Мираз из актуальных на сегодня самый инвестиционно привлекательный? Что вы считаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментарии. Я сейчас расскажу, что есть из чего выбрать. Три проекта мы с вами проговорим. И из них наиболее актуальный в плане предстоящих продаж это Централ Парк. Прямо здесь он вот, рядом находится. Но ну, вы все знаете Сити Волк, эту прогулочную зону между бурж халифы и самыми шикарными пляжами напротив нас дубайскими и здесь уже есть созданная комьюнити большое такой малоэтажная прогулочная в европейском стиле сити волк а рядом как бы часть этого комьюнити будет особый лакшери-кластер с э, таким знаете о, ну, как они называют сами городские джунгли короче там озеленение будет очень густое внутри того же самого малоэтажного стиля застройки и 17 мая у нас старт продаж точнее ну, распродажа в этот день состоится нового кластера Централ Парка. Именно сейчас э, надо срочно подавать заявки, если вы хотите туда успеть. Э, у меня есть э, возможности и способы, как я могу повысить ваши шансы на успех, потому что конкурс будет очень большой на квартиры. Э, но давайте обо всем по порядку. Давайте сейчас проговорим, э, что же вообще строит Централ Парк и обязательно ставьте свои комментарии о том, на что вы считаете в плане инвестиционной привлекательности этих проектов. Что, поехали! Оцените сам офис продаж Мирас Я уже не первое видео здесь снимаю Мне кажется, он самый стильный из тех, которые есть у крупных застройщиков И э, сам Мирас тоже строит э, свои дома Это ну, один из трех государственных самых крупных компаний-застройщиков Но только они делают классно Вот ну, и Классную отделку, классное качество Потому что э, ну, все вы знаете, что Ямар, Нахил Ну очень простенько делают Я имею в виду, в плане там внутреннего ну, интерьера Внутренняя отделка, там, общего пользования Вот это у Ямара и Нахила страдает А Мирас молодцы ну что же, давайте сравним три самых а, актуальных проекта Мираса а, на сегодняшний день Это, в первую очередь, самый известный вам наверняка MGL. Мадинат Джумейра Ливинг Все путают всегда, как пишется эта аббревиатура Мадинат, Мадинат Джумейра Ливинг MJL Видите, даже не написано на их логотипе Самое большое комьюнити Мираса И оно уже по большей части тоже застроено Уже там много-много кластеров стартовало Уже последний кластер стартует Находится он, ну вот, всем известный Всемирно известный символ Дубая Бурж Аляраб Здесь пляжи Кстати, тут пляжи не очень мне лично нравятся По первой линии отеля а, но ну они просто закрытые в основном приезжают А та, которая открытая часть, она как, такая Очень простенькая. А вот здесь вот на второй линии Вот уже после дороги начинаются эти Кластеры MGL. Это были в же Самой очереди. Сейчас то, что актуально Есть это вот как раз ближе сюда а Все они выполнены в арабском стиле. И обратите Внимание, Мирас уже изменил Сам себе. И предыдущие, вот последние Кластеры, которые они запускали, они уже сделали В европейском стиле. И это так Немножечко даже странно смотрится а, В окружении арабских домиков Почему? Как вы думаете? Уж не потому ли, что арабский стиль уже ну, мало востребован, мало актуальный стал. Как вы думаете, а что если на перспективу? Ну, то есть а пройдет 5 лет, пройдет там больше лет, насколько актуальны будет дома в таком стиле? Кому-то нравится, проголосуйте обязательно за этот проект, кто считает его наиболее интересным и перспективным. Вообще есть мнение о том, что здесь уже выгоднее брать вторичку. Действительно, те, кто запускал, те, кто брал в предыдущих кластерах, они брали их, там, скажем, более выгодное, может быть, положение ближе к морю, но при этом еще и цена была чисто ниже тогда действительно есть вторичка здесь очень интересно у меня есть несколько эксклюзивных предложений по вторичке. кому интересный MJL, пишите мне но мне кажется это в основном для тех кто рассматривает для себя цены здесь конечно повыше чем в других проектах которые мы сейчас проговорим с вами то есть цены здесь ну чуть выше среднего, назовем так примерно от 2,5 миллионов дирхам за ван бэдром есть конечно дешевле варианты но это какие нибудь там первый этаж там самые неудачные виды я уже говорю о том на что стоит что стоит брать будет еще здесь запуск нового кластера это ожидается уже ближе к середине летом кстати минус тех кластеров которые были первые самые то что они они стоят лицом к дороге, в основном, и у них дворы сделаны, здесь не закопаны в землю парковки, и получается тут куча лестниц, и просто по дворам пройти нельзя. Вот все, видите, нагромождение вот таких вот э, подиумов. А здесь уже более поздние кластеры, они начали делать скрытый паркинг, и дворы такие более более доступные для прогулок, более зеленые стали дворы, поэтому совершенно не факт, на самом деле, что первые кластеры были более удачные, а их условная там близость, э, пешая вот, вот к этой пряжной зоне, ну, никому она не нужна, все равно вот, вы не будете особо выходить гулять. В этом смысле всегда, шаговая доступность моря – море. Это очень сомнительный плюс, если, конечно, ваша цель покупки не сдавать там, посуточно э, туристам. Если для себя, наоборот, я бы брал чуть поглубже вот сюда, поглуб поглубже в центр комьюнити, подальше от шумной дороги. А, ну, все зависит от вашей цели покупки. Итак, пишите, что думаете вы про этот проект. Видите, я закинул таких дискуссионных тем, а может быть, таких, скажем, противоречивых. Не все с вами согласятся. Я буду рад почитать ваши комментарии. А мы переходим к новому проекту, к самому новому проекту Мирас, который есть сегодня сегодняшний день. Это Дезин Квотер. Я снимал про него обзор. Будет ссылочка в описании. Вы можете посмотреть. Вся фишка его в том, что вот среди всего вот этого великолепия только вот эти три домика являются жилыми. И именно это является жилой комплекс. То есть он показан более крупно. Первые две башни уже распроданы успешно. И мы сейчас ждем запуск. Третьей башни он состоится в первых числах июня. Но у меня уже есть возможность оформить на вас квартиру здесь. Потому что у меня есть эксклюзив на 13 этаж. Да, это инвестор, который зашел на балок и вы уже можете сейчас выбрать там себе квартиру, но об этом чуть подробнее позже. Давайте сейчас про сам проект. Находится он на первой линии не, не моря, а канала от Дубая Крик. И здесь нету пляжа за счет этого, но здесь есть прогулочная набережная, здесь есть хорошие классные виды. В ту сторону, вот ближе к, к той стране уже виднеется заповедник, здесь Бурж-Халифа. То есть, на самом деле, классная локация, но особенно она отличается тем, что здесь ну, как бы это и плюс и минус, что здесь нету жилой застройки как таковой. Вот эти все все дома, это коммерция. Здесь у нас Quarter, дизайнерский квартал, тут расположены всякие офисы каких-то модных домов, каких-то дизайнерских студий, какие шоурумы там у них есть, магазины. Вот это вот все коммерция. А здесь еще планируется построить целых пять корпусов такого же назначения, тоже коммерция. И а, среди такого, и причем это такая коммерция, ну, условно говоря, не просто там какие-то кафешки или не какие-то офисы, а это именно лакшери коммерция, то есть там класса А. И а, здесь негде жить людям, тем, кто здесь работает, тем, кто здесь снимает или, или имеет собственность, какие-то свои помещения. И, поэтому вот данные дома будут востребованы, конечно же, в первую очередь, под аренду, под долгосрочную аренду. И они э, очень хорошие покажут рой. Цены, причем здесь стартовые на one bedroom около двух миллионов дирхам, что ну, как бы сопоставимо с другими проектами Мираса, теми, которые подешевле. То есть, грубо говоря, минимальный ценник на сегодня из проектов Мираса. Да, в общем, здесь у меня есть Однушки с видом на Бурж-Халифа, однушки с видом на э, заповедник. Еще есть двухкомнатные на 13 этаже. Пишите, кому скинуть э, э, инвентарь, э, что доступно сейчас. Предложение будет актуально в течение нескольких дней буквально, потому что еще до старта сюда заходят те, кто хотят наиболее выгодно вложить все деньги. На лаунч у Мираса будет только дороже. То есть эта цена, она идет стартовая. Именно от застройщика вы здесь ничего не нацениваете. Хочу, чтобы вы поняли. Поэтому кому интересен здесь код вы пишите мне. Ну и конечно. Конечно, голосуйте пишите комментарии кто считает что этот проект наиболее инвестиционно привлекательный из э, текущих проектов мира. Потому что честно вот скажу вам честно мне изначально этот проект не очень зашел из-за непонятной для меня локации ну то есть там не с чем его сравнить то есть грубо говоря здесь нету какого-то как я уже и сказал жилого существующих комьюнити а, ну уже проанализировав холодной головой я конечно же понял плюсы то что это нет внутренней конкуренции в отличие от того же MGL или централ э, парк city волк это большая Востребованность среди того, что уже здесь есть Ну, я уже все это проговорил для вас То есть, холодной головой, да, вот эти объективные а, факторы, влияющие на его а, востребованность они, они очень мощные И плюс к тому, этот проект очень уникальный в плане дизайна в плане именно его детальности проработки они его так именно пози и позиционируют, что это а, living креатив и, конечно, людям надоели однотипные коробки и здесь ну это будет играть большой как большой плюс для end user, то есть для того человека, который потом вас купит или арендует. Вот что думаете вы об этом? Как вы относитесь а, к такому анализу? Мне очень интересно ваше мнение, честно. Лично мне же кажется, что самый интересный проект Мирас это Central Парк. Почему? Потому что, наверное, я мерю больше по себе в данном случае и я бы скорее, хотел бы жить именно здесь. И цифры показывают, что я вовсе не одинок. А, то есть мы видим, если банально проанализировать там объявление об аренде, что здесь можно делать рой на даже долгосрочной аренде. То есть доходность годовую выше 10%. А, и мне очень нравится именно малоэтажная застройка. Вот это Отсутствие этих подиумов под паркинги и так далее. Прогулочный зоны такой больше европейский стиль. А к тому же там еще и обещают, что будет ну, прям просто городские джунгли, сказочный парк какой-то внутри. Зелени тоже очень не хватает в Дубае. Как бы вот, глядя на свои потребности, пожив год в Дубае, кстати говоря, ждите скоро от меня видео по итогам первого года в Дубае. Пожив год в Дубае, я понимаю, вот что для меня был бы более, наиболее близкий именно такой подход к организации жилого, э, жилой среды. Жилой среды для меня. И это, поверьте мне, оценят люди, кто будут и для себя у вас потом покупать, и, и под аренду, и так далее. так 17 числа, 17 мая старт, лонч нового класса Кластера, предпоследнего кластера Централ Парка на него нужно попасть. Вы можете подать заявку сейчас, которая ничего вам не, ни к чему не обязывает. Потому что платить деньги в качестве депозита возвратного нужно прямо в день или там, накануне того, когда меня будет сам розыгрыш. Поэтому сейчас главное нам с вами заставить место, взять токен с номерком, с цветом, который позволит нам выиграть потом этот шанс. И потом мы с вами можем пообщаться в течение предстоящих там, полутора недель более подробно обсудить и вы уже решите окончательно, хотите ли вы заходить в этот проект. А, так что пишите. Мне, пишите на WhatsApp, кому это интересно, ссылочка будет в описании на мои контакты. А, с вами Даниил про Дубай и всем пока!